Ну а шо? Никто же не хочет слышать звуки Всем здорово! Короче, это шестая серия нашего выживания. Погнали! Ставками, <музыка> Это трендец. Итак, ставьте лайки, ребята. Самое главное, ставьте лайки, быстро блин. И жамкайте на колокольчик. Вот без этого я вас уничтожу, Чтобы получать уведомления о канале. found a picture we took many years ago when i said to you we would never grow old messages i've saved that i never send because i don't know you but i used to